Не идеальная, вредная, много курю, не читаю до ночи романы. Очень тихо и быстро всегда говорю. Это точное дело не от мамы, И стихи я пишу без особых стараний, что стараться, когда не дано. Не любители веселых компаний, в одиночестве вино. Очень много пишу для архива. Обо всем. Ну, признаюсь бездарно. А в толпе я всегда молчалива и по правде одета кошмарно. Я люблю просыпаться под вечер и бродить под дождем до утра. Я люблю, когда мир человечен и когда мне так много добра. Я люблю тишину и забытые книжки, брошенные кем-то на лавке. Но зря. В ненавижу я в чувствах безнадежки, но безумно в стихии влюблена.